Так, это можно подбирать? Понятно, нельзя. О! Пошел нахуй. Давай, а ну хватит ума до меня добраться. Че такое? Че? Ну че, довоевался на свои пике ума? Ну-ка. Лох. Иди сюда. Да СМОТРИТЕ КАКОЙ НА! У меня мне нечем его не ебать. Это очень обидно. Не по кругу ходу. Мне казалось, он уже... ЕБАТЬ! Да блять, это хуже скримером нахуй! Вот тут я сейчас обосрался. А! Где моя голова? В смысле? Это как? Ну ладно. Меня-то не смущает! Меня смущает, где моя подвод? Ну что по Майнкрафту? Майнкрафт, когда идут озерки, либо там пещера, либо там корабль. Здесь пещер быть не может, возможно, и может. Ой! Куды! Что это, блядь? Что за звуки мои бывшие? Ой, блядь! Сука. Нихуя не попутала змея Змея убийца, но... Макс, невай! О, я съел! Ебись ты с Мне... а, Я люблю морковь. особенно большую. Если ты сейчас умрешь? Здесь он не по щ... За морковку и два стреляю. Порковка варится. бл не это что? Хуяде это, бл исполняю. Что в нахуй, мой морковка? Давай тебе волшебный. Давай! Поздюлей! Ну, сейчас пойду. Я жду. Давай, прям в жопу. Я настроенный. давай. Бля, давай давай давай давай Спасибо. Теперь ты сам выздоишь. До боев! До боев! До нахуй По золотым, сука. Я сибался. И нахуй за Ну давай. У, сука, я так. Опа! Ну, блядь, прыгай. Так, стоп, стоп. да я за тебя схочу. Вот! Кстати, вс, похуя. Вс, мне не нравится, как здесь. Та изи нахуй. ха ха то суки! Всё, блядь! А с первого раза всё кандидмо! Блядь, уми! Как-то он, нахуй. Воу! Вау! Воу-воу-воу! воу воу Это что, нахуй? Воу. Я что, Шрек, нахуй? Что с моими ногами? Я или Шрек, или инопришленец, но, судя по вот этой вот мадаме, я, скорее всего, инопришленец. Как же это смешно. Ага. Да, это я, я, Димас, да. Да, да, да, готов, готов. К всему я готов. Готов, да. Погнали, короче. Погнали. Факс. Басс. Попаду. Блядь. Попасть туда. Блядь, почти. Я попал, да, блядь, король, блядь. что с кого, блядь, хуя себе, блядь, ебана, что с, что с моими ногами, почему они, не... еб твою, тебя что поломали, нахуй, ебана, я, я же не верю, чтобы так ломаться, блядь, помоги, скажи, Я надеюсь, его с не было. я Всем привет, дорогие друзья. С вами был, как всегда, я, Димас. А я на пришлении, с которой играл все равно. Ссылочка на его канал будет тоже в описании. Ну что ж, не смею вас больше задержать. Всем пока.